Гипстор это полезный сервис, на котором можно купить абсолютно большинство хитов. Среди них Pargraph 5, Нина 2 и подобные божественные игры на ПК. Просто переходи по ссылке в описании, купи игру, далее вам придет ключик на электронную почту и в конце скачивайте без проблем. Все. Гипстор работает четко. Ну короче, я одобряю. Ссылку чекайте в описании под этим видео. Пошел из моего дома. Для этого тебе придется меня убить. Всех приветствую на своем канале, союзник-то я, Тимур Лайб, и сегодня у нас будет новый обзор на год товар 2018. Вместо вышло продолжение God of War, или сокращенно Гофу. Еще раз говорю сразу, что она вышла только на PS4 в роли эксклюзива. Exclusive. Сразу говорю, что я купил God of War за свои кровные деньги, 4000 рублей. А если много подождать, то она будет стоить со скидкой как Horizon Zero Dawn, которая выходила недавно. Счастье, что невозможно... У God of War 2018 есть дофига минусов. Во-первых, невидимая на которая зажимает нашего игрока в рамках синглплеера. Во-вторых, топор, он практически на протяжении всей игры. Как-то даже странно, что наши журналисты об этом промолчали в игре Action RPG. В-третьих, God of War это смесь боевочки Dark Souls, сюжета uh, Uncharted и, и режима компаньоны The Last of Us. Короче, коктейль из наших самых любимых игр. Гениально. Графика потрясающая, даже на Slim-версии, на которой я лично играю. И все иногда странно задают такой вопрос. Стоит ли брать PS4 в 2018 году? И знаете, я вам так просто скажу, брать. И еще раз, брать Pro. Потому что там можно выбрать режим Performance и выставить 60 FPS на обычном полужительнике или даже на 4 телевизоре, это будет просто фантастика. Оба пиздец сильны они максимально хотят вас убить. Они знают как отступать, как подходить к вам. По количеству смертей я умирал меньше. Потому что я играл на среднем уровне сложности. А если бы я играл бы на максимальном? Ну, короче, был бы пиздец. Квесты. Квесты увлекательные. Это еще плюс к вашему геймплею. Это классно квесты они не похожи. Убить того вот -то. это не как в Ассасине, это офигенный какой оружие. Лично для меня он был нужный. У него есть лук, которым, которым можно, управлять. То есть приказываешь стрельнуть туда, он стреляет. Он прерывает важные удары соперника. То есть система идет от, то есть компаньона идет от Last of Us. Но даже лучше за Last of Us. Этот компаньон помогает. Его можно даже прокачивать. В игре в целом появилась серьезная прокачка, но это все геймплей. Вар делается специально для игроков, а не как uh, Ubisoft и другие продажные лица, которые только и делают, что делают игру ну, на 2-3 часа и все. И забыл ее навсегда. Я думаю, что на год Вар будет DLC, что после этого мы получим в прохождении, потому что концовка была... Ну понятно, короче, я не буду спойлерить, так что сами узнаете, кто будет играть. На этом у меня все. Игра классная, покупайте и играйте. С вами, как всегда, был Тимур Лайв. Всем удачи, пока-пока.